Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на YouTube-канале строительной компании Апельсин. Наш предыдущий ролик наделал много шума в интернете, поэтому мы продолжаем. Сегодня мы поговорим о проектировании. Проектирование – это удивительный, увлекательный, но вместе с тем ответственный процесс. Ваши пожелания плюс компетенция и квалификация наших архитекторов помогут создать дом вашей мечты. Ваш дом будет красив, уютен, вы будете им гордиться. Вы не захотите оттуда уходить, и не только на работу, но и вообще. Как правило, будущий владелец дома уже знает, на каком месте в участке будет находиться его дом. Порой такая настойчивость идет вразрез с нашими пожеланиями. С пожеланиями наших архитекторов, с пожеланиями наших инженеров и других специалистов. Как правило, это может привести к печальным последствиям. Реальный пример из жизни. Буквально на прошлой неделе наш офис посетил клиент, который очень расстроен. А почему? Потому что его сосед, который первым начал застраивать участок, Расположил свой дом всего лишь в полутора метрах от границы своего участка. А это грубейшее нарушение должно быть как минимум 3 метра. Что произойдет дальше? Наш клиент обращается в суд и выигрывает его 100%. Друзья мои, не совершайте подобного рода ошибок. С чего же начать проектирование вашего идеального дома? В первую очередь нужно помнить о том, что ваш дом должен быть удобным, функциональным и выполнять требования именно вашей семьи. Для этого обычно составляется функциональная схема помещений. Для нее мы анализируем состав индивидуальные потребности всех членов вашей семьи. При проектировании дома важно не забывать о технических и вспомогательных помещениях, таких как котельная, постирочная, кладовая, гардеробная, мастерская для творчества и так далее. Важно помнить о том, что не стоит экономить на площадях помещений общего пользования, таких как кухня и гостиная. Ведь именно в них будет собираться вся ваша большая семья, чтобы провести время вместе. Неважно будет ли это два отдельных помещения или одно большое, вы должны все вместе усеться за большим кухонным столом или разместиться в мягкой зоне. Немаловажным фактором при проектировании своего будущего дома нужно соотносить пропорцию участка и вашего загородного дома. Некоторые из наших клиентов страдают так называемой гигантоманией. На небольшом участке они пытаются построить двух-трехэтажный дом, который в комплексе смотрится не очень красиво. Кроме того, существуют определенные нормы, касаемые озеленения. Подумайте и об этом, приступая к проектированию своего дома. А в идеале, сразу подумайте о разработке ландшафтного дизайна. Зайдя на сайт любой строительной компании, вы увидите достаточно большое количество типовых проектов. Все это здорово и замечательно. Однако всегда поинтересуйтесь, а был ли этот типовой проект реализован? Это очень важно. Если этот проект был реализован, значит все возможные ошибки уже были учтены. И, скорее всего, они не будут допущены вновь. Купая проект в интернете, конечно же, вы рискуете, потому что вы не знаете, насколько там рассчитаны все нагрузки. Конструкция, ветровые, снеговые и так далее. Приходите в строительную компанию «Апельсин». Специалисты нашего архитектурно-проектного бюро тщательно оценят ваш выбранный проект. Спроецируют его на ваш участок. Помогут разобраться в мелочах и нюансах. Подписывайтесь на наш канал, и вы знаете много интересного.